Вообще, когда в вашей жизни появилась Украина? Я, я жил в Москве ä, в 1992 году. После, сразу после Советский Союз умер, я хочу видеть своими глазами, как это новое общество будет ä, родиться. Mm -hmm. И но ну, я изучал русский язык в, в университете, потому что я хотел читать на оригинальный язык, а не украинину. Это было моя первый цель. Но тогда я жил в Москве год, и у меня в Нью-Йорке, где я живу, много друзей, русских и украинцев. И много предлагал мне, чтобы я вижу Киев, чтобы, ну, очень красивый, интересный город, и несколько друзей там. А тогда я туда несколько раз, и один раз я практически случайно познакомился с Федором Александровичем. Когда, в какие годы это было? Это было может быть 3-4 года назад mm -hmm. и я сразу узнал, что это эксцентрический, уникальный человек и я хотел а, что-то работать с ним, на, на, на, на чего-то и наш первый план был спектакль, это был спектакль а, Анны Каренина. А когда тема Чернобыля появилась в вашей жизни. Вот вы когда, об этом узнали? когда случилась катастрофа или позже, вообще, как ну, вы думаете? Был, мне было 16-17 лет, когда авария случилась, и я жил в Средней Америке, ну, около Чикаго. А я слышал, конечно, ну, много, ну, мы все читал и узнал про это, но это было как очень далеко, и это было, ну, мы не поняли, потому что если здесь не подробности ну, не знали, у нас хуже. Мы просто слышали ну, слухи, можно сказать, что был такая туман радиоактивный, что много умерли, но мы не знали сколько. А, но я могу сказать, что для меня это было как символ, а, как ядерный а, туман Советского Союза, как облака лжи и радиации. Это как я, я, я думал. Mm -hmm. Но когда я начал этот проект, у меня нет плана, чтобы снять фильм про Чернобыль. Это был фильм про Федора, наш художника. И этот радар, который он нашел и который стоит рядом с Чернобыльской станцией. Сергей аварий на Чернобыльской атомной электростанции в городе притупит. Могла ли быть связь русского дятла? И авария на Чернобыле такая. Я хочу узнать, и кто в этом виноват. Как поменяло ваше отношение к этой теме, знакомство с Фёдором и с его э, версией произошедшего? Ну, это было как Алиса в Wonderland, как мы ну, упали в эту дырку. Это, э, я... это конечно, странно, сюрреалистический путь чтобы узнать чиновного, потому что это связано с многих э, лжи и э, очень трудно понимать, что случилось. И каждый раз, который мы открыл дверь, мы нашли как сто новых дверов. И каждый раз, что мы э, задал вопрос, мы слышали много противоречивые ответы. И тогда это это, ну, это как бесконечный путь к правду. И Наш фильм – это первый шаг, это мы задали несколько вопросов, но ответов очень мало. Советская система зла, как ты заметил, ведут в Москву. В это был придуманный! этой трагедии должны быть свои причины. случайностей не бывает когда я видел федора я думал, что он сумасшедший он просто художник и он эксцентрический и я не верил а, в его теории а каждый шаг я чуть-чуть я сомневался а, в моем сомневениях можно сказать и в конце концов я узнал что много что федор предсказал это был в правде, это он правильно сказал. И сейчас, ну, я, я скептический человек, но я могу сказать, что в конце нашего путь, в конце фильма, я тоже понимаю, что у Федора есть такая что-то правда там, что он, он нашел корень правды, я не знаю, если подробности аккуратно или правильно, но это сердце правды он нашел. И мы нашли фильм. Чет, когда вы о русском дятле узнали? Это Федор мне рассказал. А он сказал, Чет, тебе надо... я нашел русский дятел, тебе надо видеть. А я думал, мой русский не очень хорошо, как ты, ты видишь. Но я думал, может быть, он хотел в зупарк со мной, чтобы показать птицу. А я не понял. А каждую неделю он сказал, русский дятел, надо посмотреть, русский дятел. А тогда я, в конце концов, на Google искал, и я видел, что русский дятел – это была помеха, похожа на дятел. И это было во время холодной войны. <coughs> и в Америке мы думали, что этот сигнал был такое психот... оружие психотронное, чтобы зомбировать а, американцев. И я думал, что это сумасшедший. И Фёдор хотел делать короткий фильм про этот, а я думал, давай делаем очень короткий пять минут фильм. И мы убьем этот конспирологический теория, и мы покажем мир, что именно это сделал, ну, на факт, ну что настоящий цел этого радар. Но это было очень трудно, просто никто не хотел нас а, объяснить, что этот радар а, сделал, а они все вралы, мне сказали самые ну, сумасшедшие а, ну, неправдосты, и очень, ну, в конце концов мы и узнал, что этот радар был загоризонтный радар, чтобы видеть а, ракеты а, из Америки. Фильм называется "Русский дядь", есть ли у вашего русского дядьва по вашим в России. Но ну, многие думают, что наш фильм антироссийский. Я всегда говорю, что нет, это антисоветский. Это не... Потому что много э, врагов в фильме, они украинцы. Они те люди, которые поддерживают этот советский система, систем лжи. Это не против России, это против стиля это, э, ну, мышления. Да. Да, да, да. Но все-таки, я думал, что это подробности, никто не понимает, и в России они ненавидят наш фильм. Но, 6 месяцев назад они пригласили нам показать в фестиваль документального кино Art Talk Fest в Петербурге и в Москве. А Федор говорил, нет, нет, нет, 100% я не туда, потому что это, наверное, трап, mm -hmm, ловушка. Но я сказал, ну давай я я туда, я американец, я, наверное, опас... ну, это безопаснее для меня. И Федор говорил, что, ну видишь, Сенцов украинский режиссер, он сидит в тюрьме, а я не хочу быть э, такой, я не хочу сидеть. И, ну конечно, у него есть паранойя, но есть возможность, мы не знаем. Но все-таки он он не хотел, а я туда. И они обожал фильм в России. Даже самое, можно сказать, самое хорошее а, впечатление, самая хорошая реакция в Петербурге и в Москве. Они сказали спасибо большое, чтобы показать нам, как это важно задать таких вопросов а, власть. Даже если это чуть-чуть сумасшедший, это важно, чтобы быть смелым и спросить, и задать таких вопросов. Они сказали спасибо большое Фёдор и Артём, наш DP, cinematographer. И спасибо мне. Это было трогательно, touching и важно для меня, чтобы видеть, что еще в России есть таких голосы, голоса, и они диссиденты. Ну, это важно. Они сказали, чьи ты знаешь, что Украина много страдал это призрак Советский Союз, а мы хуже страдает и страдал. Это значит, что это важно не забудь, что, ну. Это не просто а, борьба, война между странами. Это ну, самая важная война внутри и внутри каждого человека, который а, воевает против этой системы лжи, и советские идеи и авторитаризм. Украина переполнена призраками прошлого. Призраками прошлого, пытающимися вернуться в жизнь. Есть призраки в Чернобыле, чей крик услышан во всем мире. Я хочу выследить их и заставить их замолчать навсегда.